лево-справа. Да? Ну да, поднимая коленку. А, поднимая коленку, помнишь? Ну, Покажи, я не Когда ну, мы одномерную руку ногу. Вторую ногу поднимай, как бы. Ну вот, посмотри, посмотри, да. Когда вот не, не, не, -не, -не -нет, нет. Вот смотри, вот как раз вот чтобы поймать действие, поймать какое действие для этого для равновесия, для Одной, одной кстати, координации руки и ноги, mm. чтобы она не шла. Вот на самом деле вот класс, классическое, классное упражнение. До свидания. Не мое личное, да, вот отработка, когда-то что-то подобное все отрабатывают, да, но именно вот это действие, это вот э, сборная, женская сборная России, вот, главный тренер сборной России на самом деле. Ну, женщины разные, девчонки приходят, mm -hmm. ну реально, и, и рука вперед, и нога базовая. И вот это вот базовое действие как раз. Оно помогает, что скоординировать ногу и руку. Помнишь? Смотри, звук. Вот оно еще хитро, в чем заключается. Смотри. Вот это упражнение, его можно сделать быстрее, но не медленнее. Посмотри на меня. Я могу его быстро сделать, но не медленнее. Почему? Потому что медленность будет заканчиваться. Да, смотри. Нет, я на одной ноге могу стоять долго. Если я перенесу весь тело. Вот на ногу, видишь? Вот так перенесу весь тело и буду стоять на ней. Но я отрываю ногу, не перенося весь тело и вкручиваю плечика. У меня инерция масса падает, я ловлю инерцию и что я делаю? Уж нога падает, масса на ней находится. Смотри. Не полный, можно не полное, можно полное. Да, но вот, чтобы база вот работать попроще. Смотри, можно вот так сделать. Раз. Раз. Раз. Два. Выпрямляется ноги. И, и если я здесь... Видишь, плечо включил, я уже масса... Оказывается, когда ты плечо вкручиваешь, у тебя заземляется, и масса переходит вниз посередине тебя. То есть как бы вниз идет, заземление такое. Ты поэтому... Медленнее. Я не могу сделать. Я не могу заметить э, притяжение, гравита гравитацию, да, падает меня да, в свободное тело. Я попробую сейчас вот сделать именно, посмотри. поднимая колени, но вставая, ногу выпрямляя, Вот даже звук послушай какой, сначала идет. Что-то услышал. Нога и мешок, да. Раз, раз, раз, два. Встал. Вот это вот. Попробуй. Одни-то. Оно применимо практически, смотри, чтобы ты не запасай на меня. Смотри, даже вот, вот, вот эти ножки вот подо мной работали. Та -та -та -та -та. Вот он ты, оп. Та -та. на полной стопе, на носках, как угодно. Но нога, видишь? Нога, нога идет туда. Не рука полезла, самое главное. Попробуй. Поднимай вот коленку, становись на левую ножку. Пошел. Ра а вторую ногу отрывай. Во. Две отрывай ноги. Раз, оп. И правую дорогу. Пошел. Смотри. Раз. Раз, раз, два. Как бы акцент направлю. Mm -hmm. Давай. Во. Ну давай, давай, давай, давай. Потом ускорение. Раз. Во, во, во, встать надо. Вых. Так. Быстрее. Раз. Yeah. Раз, yeah. раз. А ты левый три удара. Смотри. Легко, как бы. Раз, раз, раз, два. Давай, со я считаю. Раз, раз, раз, два. Во-во-во-во-во. Только плечи тут скручиваешь. Да, вот переваливаешься плечами, да. Свободнее, вжал кулочки. Давай, пошел, вставай, коллега. Раз, раз, раз, два. Ну-ну-ну-ну-давай-давай. Давай. Левый. Левый. Левый. Правый. Вот, вставать ногу. Выпрямляй ногу. Раз. Раз. Раз, два. Во, во, не торопись руку, перевернуться. Поднимись выше по свободнее стой. Стой попрямие. До свидания. Стой по примеру, а то начинаешь клониться. Давай-давай, нога. Раз. Встать. Встать на кнопку. Давай-давай, побыстрее. Раз. Раз. Во-во-во. Вот справа уже интереснее. Раз. Левый кулак ставь. Во-во-во-во. сейчас справа. Видишь, левая рука не уходит? Да. Молодец. По время. пойдет. Вот этот момент будешь на даже вот на месте, вот перед зерком ты встал. Ногами. Та! И в одном вот, ну вот пошел вот уже, понимаешь, ножки под тобой ходят. <с если> ты уже нога, нога, нога, не выпрямляй, выпрямляй. Это максимально, что ты можешь сделать. Вот он выбросил. А тут да да да да да пробил. Во, ногами, ты догоняешь ногами, руки за ногами всегда успеют. Руки за ногами успеют, ты догоняешь ногами, а ноги за руками нет. Да, да. Два Три. Во, во. Вот, переверлись плечка, да, да. Во, во-во-во-во. Да. да, да, это да. все тоже самое локоток. Молодец. Да. Пойдет. Все. Спасибо.